Если вы заметили, я являюсь все-таки сторонником больше преимущественно российского рынка, потому что придерживаюсь теории стоимостного инвестирования, цена, которую нужно заплатить за актив и ценность, которую этот актив несет. Следую принципам Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма да, и знаю, что в любом случае долгосрочно я буду прав. У меня были постоянные полемики с адептами американского рынка. Я постоянно говорил, что рынок достаточно дорогой. Но на что мне указывали, что там и затраты снижаются, и Трамп защищает, и налоговые льготы, и все там хорошо. И вот есть компании, которые там дают 20-30% в валюте, а российский рубль он нестабилен. Ну, вопрос не про спор. Да? Я говорю про то, что адепты американского фондового рынка ну, испытали достаточно существенный шок. Да? Существенный шок, который привел к тому, что за два месяца, за октябрь, и ноябрь 2018 года, индекс S&P растерял два года роста своего. То есть, вот ту доходность, которую он дал предыдущие два года, в 2016-2017 году, он ее потерял за два месяца. Это как раз говорит о том, что какие настроения, да, малейший фактор сокращения ликвидности, какого-либо рода страхи, да, да просто неосторожное, неосторожное высказывание Трампа в Твиттере по поводу того, ребята, ФРС, попробуйте только поднять процентную ставку. С чего все началось-то? Ну вот первое коррекционное движение, которое мы наблюдали с сентября месяца, оно было нормально, там, то есть там никаких особых панических продаж, так как таковых не было, Ну нормальная стандартная коррекция для того, чтобы выпустить пар. Да? подросли, зафиксироваться спокойно, бонусы уже все получат, все, все, все рассчитано. Давайте немножко снизимся, чтобы было эффект для роста баз. И поэтому, получается, то, что происходило в октябре месяце, ну, оно было неким такой приемлемой коррекцией. Но что потом произошло в декабре месяце, когда просто неосторожное высказывание Трампа в отношении Пауэлла о запрете повышать процентную ставку, иначе вы покинете свой пост, спровоцировал вот этот вот обвал, да, потому что э, рынки не поняли, как на это реагировать. То есть, э, фактически, Трамп спровоцировал повышение процентной ставки, потому что, если бы они не повысили, то в этом случае, получается, просто рынок воспринял, что Федрезерв, он управляемый, он управляемый президентом. А, но, опять-таки, в дальнейшем Паул извинился. Вот это вот падение произошло, сказали, ребят, все нормально, все нормально, процентные ставки особо повышать не будет, активы покупать будем. И в принципе мы сейчас видим, что рынок достаточно быстро восстановился до вот этой вот приемлемой коррекции да, сентябрьской, рынок восстановился и находится на вот этих вот значениях. Умные деньги при этом практически не вернулись на рынок, только в рамках спекулятивных позиций произошел возврат. Сейчас нужно констатировать тот факт, что не является американский рынок панацеей. Бывают ситуации, когда рынок просто валится, его все продают, и я говорю, за два месяца потерять практически там два года роста. То есть два года находиться в активе, там в индексном фонде пускай, и за два месяца потерпеть убыток. И это может быть, и на самом деле это еще не все, что может быть в реальности. Поэтому вот... S&P, да, по сути, он ну, практически никакого роста не показал, да, произошел оскок, но вообще 18 год, 18 год, да, получается падение S&P 500 составило там с 2960 максимальных значений до 2320. Крупнейшие компании теряли в капитализации по 30%, 50% различного рода Netflix, и Apple. Google, технологические компании, Tesla, да, то есть, падения были просто колоссальнейшие, то есть, компании теряли, я говорю, там по 30, 40, 50 процентов были потери в двухмесячном промежутке времени.